Друзья, приближается 19 марта. Это ключевой день. Это дата общественных слушаний по проекту нового генерального плана города Березники, на которых мы хотим поднять вопрос о недопустимости строительства в городском парке жилых домов. А сегодня я хотел бы коротко сказать о юридических путях решения проблемы, о том, что они есть. И они вполне могут быть реализованы. Но начать я хочу вот с чего. Под этим видео находится пост, к которому прикреплен шаблон предложения, официального предложения гражданина жителя города на публичное слушание. Если вы являетесь сторонником нашей точки зрения, если вы хотите противостоять строительству в городском парке жилого квартала, пожалуйста, распечатайте этот шаблон, внесите туда свою фамилию, имя, отчество и адрес. И направьте в адрес Управления архитектуры и градостроительства, более подробно об этом в посте написано, пятилетки 53, тогда это ваше предложение будет официальным предложением жителя города по недопущению строительства в городском парке. Чем больше таких бумаг поступит на публичные слушания, тем более весомо прозвучит наша точка зрения. А сейчас коротко об аргументах, которые выдвигают наши критики. Самый главный из них и кажущийся, видимо, самым таким убойным и однозначным. Участок земли, где планируется строительство, находится в частной собственности. Собственно, никто, никто не вправе указывать, что на этом участке делать. Право собственности священно. Отстаньте, вы ничего сделать с этим не можете, вопрос закрыт. На самом деле нет. Есть сравнительно недавний прецедент, когда при наличии политической воли, которая, видимо, имелась у муниципалитета, участок земли, находящийся в частной собственности, был выкуплен городом у собственника ради сохранения инфраструктуры спортивной базы, спортивной базы в Новожилово. То есть... Ради данной цели город пошел на изъятие земли, на выкуп соответствующей компенсации собственнику и пришел с ним к соответствующему соглашению. Мы не понимаем, почему ради сохранения инфраструктуры спортивной базы в Новожилово такой акт может быть проведен и такое решение может быть реализовано, а ради сохранения городского парка, оказывается, такого пути нет». Именно на публичное слушание мы выходим с другим предложением, тоже вполне юридически корректным. Мы просим установить участком земли в городском парке, для которых сейчас предусмотрено территориальное зонирование ОЖ, общественно-жилая застройка, изменить это назначение земель, изменить это зонирование на зону Р1, это земли парков, земли скверов. Если такое решение будет принято, это в принципе юридически исключит любое строительство на данных участках земли. Да, это снизит для собственника экономическую целесообразность владения данным участком. Но тогда мы и возвращаемся к вопросу о том, что он может достигнуть городом соглашения о выкупе у него этого участка земли для муниципальных нужд. Наша задача при выходе на общественное слушание – создать у властей города эту самую политическую волю, подкрепить ее нашим общественным мнением и дать понять, что мы однозначно и коллективно выступаем за именно такое решение вопроса. Привести в действие те юридические механизмы, которые не позволят осуществлять в городском парке строительство жилых домов. Я еще раз хочу сказать вам, что 19 марта в 5 часов в культурно-деловом центре состоятся публичные слушания. Мы призываем всех противников строительства в городском парке прийти туда, поучаствовать в них, высказать свою точку зрения, поддержать тех, кто будет с трибуны во время публичных слушаний, озвучивать эту позицию. 19 марта, 5 часов, культурно-деловой центр. До встречи.